друзья всем привет меня зовут андрей лоскович компания гарант ремонт и сегодня мы покажем обзор проекта э, старого жилого фонда где мы все работы выполняли под ключ помимо работ мы также комплектовали данный проект это у нас будет э, санузел и э, ванная комната Итак, друзья, вот наш небольшой санузел, до перепланировки он был немножко по-другому, вот, был на поле у нас унитаз, мы сделали полностью весь демонтаж данного санузла, поменяли всю внутри сантехнику. Мы всегда в своих ремонтах отдаем предпочтение инсталляции и подвесному унитазу, и поэтому мы выпустим отдельный видеосюжет, вот, и расскажем, почему так. Данный унитаз это Бельгийский луковарс, мы сами его импортировали из Европы. Вот инсталляция здесь у нас стоит тесе. вот, Два вида плитки. Одна глянцевая, другая у нас э, темная под вот, э, дерево. Э, инсталляция на дострас всегда мы зашиваем э, гипсокартоном, делаем обычно люкс этого монтажа. Но в последнее время перешли на вот такие вот красивые э, шкафчики. Почему именно так? Э, Во-первых, э, очень компактно размещается Можно сделать какую-то полку вот здесь, допустим, открытую. Кстати, она уже часто очень встречается тоже в наших ремонтах. И э, максимально задействуем полезное пространство. То есть видим, у нас э, водонагреватель здесь стоит на случай отключения воды. Также мы разместили вентилятор. Сверху сделали решетку, то есть когда у нас двери э, закрыты э, и вентилятор работает, он весь воздух вытягивает вот через ту вентиляционную решетку. Вот, и видим здесь у нас полочки, где э, хозяйки могут поставить э, какие-то нужные для них э, средства. Это на самом деле очень удобно и э, берите это на вооружение, делайте всегда именно так, потому что когда люк скрытого монтажа, у нас получается очень мало э, места и практически все место, которое у нас остается там, мы его просто напросто хороним. Полностью всю сантехнику э, мы поменяли, то есть здесь было на металле, мы все обрезали, перешли на полипопилен и поставили фильтра грубой очистки на холодную и горячую воду так как здесь у нас стоят итальянские смесители от фирмы Pafoni так, друзья, у нас э, в этом месте обычно всегда очень мало его, то есть, этого места потому что идут у нас основные коммуникации и очень трудно вписать сюда какие-то фильтра э, и особенно крупный водонагреватель вот. но ну, мы обычно стараемся в своих проектах это все дело немножко сузить либо наоборот э, ну, раздвинуть вот чтобы получилось сместить водонагреватель, вентилятор, допустим, который у нас, кстати, включается вместе с освещением. Это очень важный момент. Вот. И фильтра. Здесь в данном случае было очень трудно расположить фильтра, потому пришлось сделать из металла э, такое крепление, на которое вынесли вот отдельно колбу на горячую воду. Э, то есть мы, э, скажем так, удлинили э, эту ступеньку и на эту ступеньку прикрутили уже наш фильтр горячей воды. Тем самым продвинули его вперед и, ну, скажем так, нашли место для его расположения. Обычно в таких ремонтах мы делаем вибро и шумоизоляцию основного канализационного стояка. Но поскольку это у нас предпоследний этаж и стояк у нас чугунный, мы решили отказаться от данной операции, так как это бы настолько раздулый бюджет наш и не принесло никакой бы в То есть деньги были бы потрачены впустую. И обычно в таких санузлах, когда присутствуют у нас вот такие вот полки, по согласованию с заказчиком мы делаем здесь скрытую подсветку. Смотрится в принципе неплохо. Были у нас проекты, где мы разделяли основной свет и данную подсветку, но делать, скажу наперед, сразу так не стоит, так как никто не будет к нам приходить и включать отдельно скрытую подсветку, либо отдельно тот свет. Если же мы все-таки делаем вот эту скрытую подсветку, то тогда, чтобы она включалась одновременно с основным светом, То есть, делается это просто для красоты, чтобы наша полочка красиво подсвечивалась. И, друзья, поскольку у нас э, вентилятор э, скрытый, то есть, внутри, в шкафу находится, как я говорил ранее, мы э, сделали там вентиляционную решетку сверху. Э, делается это очень просто. Берем просто э, кусок э, такого же фасада делаем опуск на нужную нам высоту в данном случае у нас было порядка 12 сантиметров опуск и э, врезаем туда нашу решетку и уже к этому фасаду мы прикручиваем наш основной натяжной э, потолок сзади сделав э, деревянную закладную итак друзья сложности в ремонте у нас составляла еще э, вот здесь э, напольное покрытие так как оно уже у нас было очень давно вот э, плитку и уровень пола нам пришлось немножко приподнимать под это существующий уже Пол, чтобы сделать все красивое примыкание без порогов в одном уровне, получилось очень круто. Итак, друзья, плавно мы переместились в нашу ванную комнату, которая также мы все работы делали под ключ. Всю сантехнику мы здесь поменяли и черновые трубы и всю чистовую зашла у нас новая. По ванной полностью был сделан демонтаж, потолок у нас также натяжной. Одно из ключевых решений для хозяйки данной квартиры было Большая ванна, она здесь у нас 75 на метр 70, вот, и э, по задней части ванны, сейчас мы вам это дело покажем, мы э, реализовали э, глубокие полки, чтобы там можно было хранить какие-то э, вещи. Дальнее решение всегда актуально у нас э, в наших ремонтах, э, очень хорошо оно у нас оценивается, и людям приходится по душе такое расположение. Так, друзья, вот за этой стенкой у нас располагаются все наши коммуникации, которые находятся в самом узле, и полотенцесушитель, который у нас висел вот здесь, кстати, вот здесь висел у нас полотенцесушитель, нам пришлось его переместить вот аж сюда. Не бойтесь так делать, на самом деле, если соблюдать все нормы и правила размещения полотенцесушителей, то все будет у вас хорошо, и полотенчик будет греть. Главное, не заужать у нас диаметр, и основной стояк тоже, чтобы был нужный диаметр. Для чего мы это сделали? Мы разместили здесь смеситель струнного монтажа Кстати, сантехника здесь итальянская фирма Пафони. Мы ее часто реализуем в своих проектах Очень клево она смотрится и, главное, качественно выполнена Смеситель скрытого монтажа двух двухрежимный Один режим переключает у нас лейку, другой режим у нас переключает тропический душ и второй смеситель у нас здесь же в этой же ванной для набора самой ванной. Ванная хозяйка захотела, чтобы было у нас металлическая. Вот я больше закривлённые за ванны. Ну в данном проекте решили сделать ванную металлическую. Под ванной экран ванны мы полностью зашили гипсокартоном и облицовали плиткой. в основной тон, как идет по ванной. Вот. Так, э, дальше у нас э, уже немножко было вступление по проекту э, Была у нас подвесная тумба с э, умывальником И сверху по нашей рекомендации разместили зеркало с подсветкой Как-то так Итак, друзья, компоновка данной ванны такова, что э, сама ванна у нас становится при входе параллельно входу, грубо говоря. вот По задней части мы разместили, как я уже говорил, полки. вот Слева сразу у нас было место для размещения стиральной машины. И на стиральной машине мы разместили полотенцесушитель. Это ну, очень удобно еще раз что из стиральной машины сразу вынимаешь вещи, и есть возможность повесить на стиральную машину. вот И с этой стороны мы повесили, как я уже говорил, умывальник. Вот. Между умывальником и ванной у нас есть небольшой э, зазор для вот такой вот э, скажем так, шторки. Люди не захотели ставить здесь стеклянную такую перегородочку для того чтобы принять нормально э, ванну с верхним душем, вот. а пожелали вот такую вот сдвижную перегородочку в виде э, перьемки. Решение э, Практичная, но это не очень совсем эстетичная. Больше ремонта у нас все-таки присутствует жесткого типа перегородки. Друзья, я надеюсь, обзор был для вас интересен. Если так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Заказать ремонт можно будет в описании. И также не забывайте, что мы импортируем качественную сантехнику из Европы, и все эти вещи можно купить у нас. То есть заказать работу и полностью укомплектовать ваш проект. Гарант ремонт, вся суть мелочей.